Ну реально, все, подписался на канал, поставил лайк. Ну ладно, все, продолжаем, короче, играть мы с тобой в плагу Inc. Плаг Incorporated. О, Вадюха, Вади. Голосовуха списал. Ну ладно, сейчас. Плагин involved. Can you infect the world? Сможешь ты заразить весь мир? Ну про весь мир не знаю. Commencing <taposite> autopsy three. Time 2, 1, 0, 27 year old female infected with unknown Indicates virus. Provisional name is Axe 12. The deceased had traveled in China before returning home two weeks ago. That must have been pre-quarantine. Unknown if had contact with livestock, but I could definitely see evidence of insect bites. The deceased is coughing and sneezing with a high fever одиночный игру а не назад стоп, загрузить игру мы же с вами пакс 12 загружали. загрузить игру процент мертв зараженных 40 процентов процент мертв 1 М -м, ладно, а вовс вспомнил да точно мы же с вами сейчас посмотрим китай заражен ну, потому что я с не хочу прокачивать вот, зимбабве заражено один тягом. Ну, летальность я не хочу про... По симптомам я не хочу проходить, а по... вот по... То, что она будет устойчива к бактериям, устойчива к всяким там... лекарствам. Экологическая закалка. Нужно копить 36 и... Смотрите, как страна моя, Россия. Как идет, красненький. Так. Хочу конечно генетик нужно генетик генерика это вроде бы под агентов не подается она лаборатории и, ну это хотелось бы ну и это хотелось бы реально и это хотелось бы вот реально ребят все бы хотелось бы в этой игрушке реально все бы хотелось и это и это и это, и это ну, реально и это и это и это и это, и это. Ну, не могу минимум по симптомам борнемся симптомы не нужны Там вообще печепертачи тоже кстати. нет печепертачи качаем по воде и по воздуху а по животным ну нет комары они во всех странах есть кровь она ну, не во все не Животные, грызуны, птицы, домашний скот, он везде есть, есть домашний скот. Так, сейчас посмотрим, что тут а. Это если бы я бы, если бы эта болячка бы реально существовала, то это она бы только сейчас бы сделала О, а это... Аргентина, Ой, нет. Перу, так, так, это Боливия, это Новая это вот так, снаружи ПАКС мутировало и СЫП, так, болезнь, так, симптомы СЫП э, Нужно откатить, потому что не знаю, какой смысл СЫП качать, если у тебя есть умение вот это нужно. Э, вот это во первых, вот это во-вторых, во -вторых, вот это в третьем. мне вообще все тут нужно. Ну ладно короче, устойчив бактерия, качаем кружку. И потом, устойчив ну, бактерия вторую форму, устойчив бактерии третью и... все факс бакс, симптомы сцепмутировал быстро в ДНК. Не, если бы, если бы, люди не то это было бы да то можно было бы скачать Ска... ай блин черт там В соржу на дику мандагаскари ну 2270 тысяч заражен новый э, новый заг новое правило ай блин так болезнь так теперь дачи по домашнему скату я ничего не делал вот можно вот это вот, вот по воде и вот по воздуху. Ну, это надо 32, 33. Ой, вот Еще 40, 44. О, это новая, Это Алжир. И в Центральной Африке заражены два человека. Ну, хотя бы два пока что. А в Алжире один Сейчас посмотрим, сколько тут читается. О, блин, уже конечно идет идет заражение пакс с каждым днем заразнение я думаю симптомы не качаем потому что симптомы очень ну очень люди очень быстро находят короче мне это надо и это надо и это надо короче все мне надо и это надо и это надо так, умение, и это, нет, это надо в первую очередь было качать, ага, по путем передачи, эм, ну ладно, ф... не, вот можно, и биоаэрозоль, а это за 20 очков наоборот, так. Теперь, да, симптом анемии мутирует, так, болезнь, так, стоп, а я симптом анемии вроде не качал, так откатить а, откатит, а ну, данную тас болезни ага нифига себе они мир как с хотели так сейчас это в альтернативной вселенной в альтернативном мире так и происходит Весь тысяч дней с момента разорвания Неважно где Это как ковид 19, помните такую болячку На Карибах все сражено 100%, на Карибах на Смертность прокачать О, вот На референдуме Великобритании голосуют за выход Из Евросоюза О, все Весь мир заразился Практически 8 миллионов граждан даже 7 миллиардов они а это миллиард 124 миллиона 542 тысячи 576 человек заразилась а где 8 миллиардов так нужно еще болезнь симптом только вот теперь дальше точнее надо качать биоаэрозоль ну вот Ну и так, где мои 8 миллиард. 8 миллиардов вроде людей на планете. Так, в мире живет все зараженные, нет ни одной вымершей стороны. просто все зараженные, все страны зараженные. Здоровых нету, умерших нету. Симптомы тошнота, мутировал, быстрота очков ДК. так, пакс симптомы ташнота нет надо тошноту а он быстро тачку дкаунтируется я либо я и в хей практически меня практически тут осталось раз два три четыре прокачать и 18 30, 60, 30, 90, 90, 90. не сейчас буду заразил од неумение только вот это ржи значит это честно колумбия это 94 миллиона за рыжден уже 49 миллионов 89 тысяч, так где еще не заразились? Тут Судане нет, в Судане все, так суданы все заразились, так это, а где? Тут так это Корея. Судан все заразились, так центральная Африка все, Судан все. Не палимся, не палимся, не палимся, не палимся, ребятки. Индонезия все заразились, Филиппины все заразились. Так, болезнь. Дальше можно включать симптомы, так, литальность киста. Так, припуслости, садеж, патоген. Нет, это понятно будет, что это аниме. Ладно, пускай, ээ, аниме, эритроциты, нет, аниме, пускай будет аниме немножко, аниме, вернее. Новая легкая болезнь, Все распространяется врачи стране а, блин, ну вот, поэтому аниме я не хотел. Так, тебе дать симптомы. Э -э, Анемия. Откат. Э -э, ну да, вот хотите. Швеция, так. Исландия, 232 тысячи. Это Западная Африка. Центральная Африка, Судан. Сюда. Так, это Россия Вроде все же, вроде бы все же, ну, все, ну, реально, весь мир хоть теперь заражался. Ну, и болечки, пакса. И пах, пакса. Пакса, конечно, пах. Им там Так, болезнь, так сильно там работа. На экрану, Ладно, пофиг, пускай уйдет. Да, то есть, чтобы люди быстрее нашли полячку, нет, надо откатить. А еще там, на север, пришли Заражень. Так, надо дальше летать металлиц. -э уничтожать. нету ну ладно аниме ну ладно пускай э, аниме летальности то что такое летание все ладно ну за немножко вырасти ну, не наш он ножка вырастит вот на как на киста ладно так за раз пускай вырасти морокко работает над лекарством так так что по где морок это а ясно короче я не знаю что они еще сопротивляются но... реально не знаю ребят ну короче давайте пожалуй что до скорых встреч увидимся с вами в следующих сериях игры плаг инк давайте всем до скорых встреч увидимся в следующих сериях я игры давайте пока пока ребят скорых Увидимся, встретимся, в, будущем, в новом 2023 году. Со -с -с Плаг -инк. Хотя, наверное, у нас не будет такого же повторения сценария, как у нас ну, был в том году, собственно. Поэтому давайте всем пока-пока. До скорых встреч. Увидимся с вами в новом 2023 году.